Привет, привет, привет, привет. Шноуборд, Спорт. Это как тяжкий наркотик, но только многие сегодня думают напротив. Твое представление сильнее твоей сущности. Слова без дела из это беззвучно Эти пацаны знают себе цену и не знают слабости и жалости. живут до самой старости. Друзья, что ты для них живой, ищем тебе приятный. Пойдем еще.